Всем доброе утро, посмотрите какая красота. Как только я проснулась и увидела в окне, посмотрите какая прелесть на дворе. У нас первый раз за всю зиму выпал снег. Мы живем в Одессе. Сегодня 13 января. Вот такой подарок нам произошел на старый новый год. Хотя бы увидеть снег один раз. Ну, помимо снега еще можно увидеть красиво цветущие орхидеи на фоне снега. Это вообще прекрасное зрелище. Хочу вам показать сорта. Этот сорт, я не знаю, как называется, но он очень замечательный, красивый. Биглип. Смотрите на нем сколько разных цветов. Сорт замечательный, красивый. Следующий сорт. Это миди. Она меньше, чем стандартная орхидейка. Но выглядит не менее прекрасно, чем стандартная орхидейка. Смотрите. Это всем известный котик. Он цветет очень долго, достигает даже по полгода. Это крупная орхидейка. У нее цвет вообще обалденный, красивый. Орхидеи украшения нашего окна. Тем более на фоне снежной погоды. Это вообще замечательно красиво и приятно а сейчас покажу вам новиночку свою которую я приобрела смотрите какая маленькая хорошенькая сказочная восковая орхидейка и мы ее будем пересаживать вот ее целая орхидеечка покажу я ее приобрела вчера накануне Нового года старого Нового года и в таком состоянии Ну, в этом торфяном стаканчике я считаю что ей будет ну неудобно плохо расти и поэтому будем пересаживать а миленькая она какая Миленькая. Смотрите, у нее цвет похож, как у каоды. Вот у меня каода цветет. Но вот такая она. Посмотрите. Размер мельче, чем у каоды, а цвет похож. Ну, приятная орхидейка. Она с желтым окантовочкой. Каода, видите, какая? Мне даже самое интересно сравнить эти два растения. Она намного чернее. Обалденная. Мне очень нравится. А теперь покажу в сравнению с диким котом размер. Видите? Дикий кот. И это новая моя орхидейка. Она называется по-китайски, танцуку или как. В общем, такое название смешное, китайское. Я вам напишу в комментариях. Это орхидейка комедии на фоне этой маленькой. видите как она маленькая, миленькая орхидеечка. Но замечательное растение. Чего-то я полюбила маленькие орхидеечки. Это мне никак не распустится дендробиум, но уже вот-вот и я вам буду его показывать и рассказывать. А сегодня у нас будет пересадка этой маленькой орхидечки в другой грунт, чтобы она хорошо себя чувствовала. А сейчас покажу вам зиму, потому что к вечеру эта зима может у нас исчезнуть. И и этого наслаждения вовсе может не быть. Но красота неописуемая. Итак, приступим к пересадочке. Для пересадки этой прекрасной орхидеи эту маленькую прекрасную орхидейку зовут. Вот и нашла запись, которую мне написали в магазине тайсука кабальчит кабальт не знаю так не так но мне так сказали в магазине посмотрите какая она восковая красивая миленькая маленькая и я хочу ее пересадить э, в другую систему в какую систему сейчас будем вместе с вами пересаживать вот я достала ее с горшочка с одноразового этого пластика я его выброшу а посажу ее в такой горшочек лодочка я здесь хранила керампат а посажу ее не одну а посажу две орхидейки еще одну минечку я сегодня приобрела, я была на привозе хотела купить яблочек смотрю, открытый магазин глядь, смотрите какая прелесть пилорик я такой еще не была, орхидеечки. Сейчас выключу подсветку и посмотрите, какого она цвета. Где эта подсветочка выключается? Видите, какая она темная, насыщенная. Без подсветки не видно ночной свет плохой ну, смотрите какая она необычная Но ну, я думаю этим двум орхидеечкам когда они подрастут неплохо будет смотрите эта минечка насколько меньше этой второй минички а стволики вот видите большие что у этой и у этой ну, интересные два растения будут сочетаться пускай растут в одном горшочке лодочка а посажу их керамзит, моху беру, полностью засыплю керамзитом, мне нравится такая посадка, орхидеи очень хорошо себя чувствуют, а сверху присыплю мхом. Для того, чтобы начать посадку керамзитом, нужно сначала его промыть керамзит и обдать кипяточком. Керамзит я выбрала вот такой фирмы, не знаю, наш, фирма вот такой меленький, я насыпаю в пластиковую емкость и это все залью кипятком с чайника, оно постоит минут пять, затем промою и можно будет сажать мои орхидейки. видите как он набирает, шипит все. А пока керамзит ну, очищается, умывается, мы снимем мох торфяные стаканчики с моих орхидей. Торфяные стаканчики будем снимать очень аккуратненько, чтобы не повредить нежные корешочки. Вот так. Можно руками их снимать, можно пинцетом. Это уже не играет роли. Главное, чтобы не поломать корешочки. А корни здесь вроде бы хорошие, не гнилые. Я думаю, все будет с ними нормально. У этой орхидейки удачно снялся торфяной стаканчик. Посмотрите. Корневая какая хорошая, прекрасная. Вот эти корешочки были все время в темноте, в торфе, и поэтому они светлые. Они потом поменяют цвет и будут более насыщенными. Корневая шейка у нее хорошая, здесь видимо был еще один цветонос, видите, засох. Корневая шеечка хорошая, с ней мы ничего проводить не будем, просто посажу ее в керамзит. Берем вторую орхидейку, которую я приобрела сегодня на привозе у нас есть магазин от фирмы "Наш сад" и вот такая вот мне попалась прекраснейшая орхидейка. Такой у меня еще минички не было. Она посажена не в торф, а в мох, видите, мох. И мы его аккуратненько тоже уберем. А это вторая была посажена. Первая. Неплохие корешочки, я вам скажу. Ничего за ней не вижу. Плохого. Сейчас все магазины у нас закрыты. А это не знаю, прошла мимо. Смотрю, открыта. Думаю, ну как же не зайти. А шла я за яблоками. Это тот же вариант, как я вам рассказывала, когда я на Новый год шла за елкой, а купила орхидейку. Итак, я пошла за яблоками, а мне попалась орхидейка. Называется не проходите мимо. И пришлось ее взять домой. На дворе правда прохладно, кулечки на нее одела, сверху, снизу. Все сильно очищать не будем. Так как сверху мы все равно положим мох. Вот. Смотрите, какая у него корневая система. Красивая. Замечательные корни. Листики снимать не будем. Хотя вот этот маленький наверное снимем. Он легко снимается. Потянул. И снял. Он вообще фласочный. Миничка. И вот один подсох листочек. Ой, мокнущий чего-то. Ой, сильно мокнущий. Надо будет за ней проследить. А тут как детка растет, смотрите. Листочек как-то вырос в сторону, как вроде бы как детка хочет расти. Но посмотрим, кто вырастет, тот вырастет. Мы любому будем рады. Или это он так открылся в другую сторону. А может хочет развернуться, непонятно. Все. Больше я ее очищать не буду. Тоже внутри шейка у нее в отличном состоянии. Вот здесь я вам покажу. Вот. Значит, пересадим и пусть растет себе и радует меня своей красотой. Керамзит я промыла прохладной водой. Он уже холодный, остывший, можно сажать. На горшочке этой второй орхидейки никаких названий нет. Продавцы мне названия тоже не сказали. Если кто знает название, ты прекрасной орхидейки, пожалуйста, напишите. Я буду очень рада, так как люблю с орхидеями общаться, когда они с названиями. Ну, людям рассказывать. Так, на дно горшочка сыпем кераметик. вот так, с этой стороны посадим маленькую, вот видите, и засыпаем ее керамидом, черную, угу. красавицу. Наверное, еще не хватит этого керамца, как придется еще домыть, доложить. Вот. А с другой стороны посадим филорик. И посмотрим, как оно будет выглядеть. И потихонечку закипаем. Не спеша потрясываем горшочек и трамбовываем легонько наши орхидейки не должны быть заглублены глубоко Потихонечку. Вот. это и добавим орхидейки и посмотрим что получилось Вот такая замечательная посадка у меня получилась. Я хотела, конечно, орхидыка чтобы смотрела в ту сторону, в эту цветочком Но получилось так, как получилось. Листики зато хорошо расположены. Не поперек, а вдоль горшочка ничего мне мешает. А эти смотрят кверху. Теперь у меня остался вот этот мох. Он в прекрасном состоянии. Посмотрите, он свежий, хороший мох. Я его положу в горшочек вокруг орхидейки, не касаясь шейки. Ни в коем случае, так как он влажный, если будет дотрагиваться шейки, она начнет гнить, и нам это не надо. А мок сюда можно даже сухой положить для того, чтобы, когда вы поливаете, чтобы вода не испарялась сильно. А Придерживает влагу и вообще красиво в горшке получается, эстетично. Ну, мне нравится, по крайней мере. Еще я люблю брать мох из лесу. Ну, это когда я поеду в лес. Лес от нас далеко, 250 километров отсюда. Поеду в лес, порогуляться за грибочками. Я, конечно же, там набираю мха. Про запас. Я люблю и растения садовые мхом укрывать. Он очень хорошо держит влагу. И орхидеям он не повредит. Посмотрите, какая замечательная посадка у меня получилась. У меня, конечно, еще есть мок. Вот с фагном упаковочка целая. Но я открывать не буду, так как считаю, что в этом горшочке вполне достаточно мха. И больше им не надо. Сегодня их поливать тоже не буду, а затем через три дня полью. Я корень, правда, не повредила ни у одной, ни у другой орхидейки. Но поливать не буду, просто чтобы не повредить до конца. Там во второй орхидейке немножечко, видите, был гниловатый корень. Пусть он за это время, за три дня подсохнет, так как корешочки вот у них зелененькие, хорошенькие им хватит влаги, тем более мох сверху влажный. И керамзит промытый, он тоже влажный. Поэтому поливать не буду. Затем я буду поливать по краю горшочка, и внизу у меня будет стоять все время вода. И тем самым будет испарение идти, и моим орхидейкам повысится влажность воздуха. И будет такая прикр... прекрасная композиция, из двух миничек. И еще я вам скажу, я решила сажать такие горшки из-за того, что нехватка места, меньше горшков на окнах и очень красиво смотрится. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всего вам доброго. Ну, кто знает название этой орхидейки, пишите. Хоть приблизительно узнать. Смотрите, какая она красивая! Менюшечка. Два цветоноса замечательно. Наверное, бабочка откроется. Не знаю, я ее не только купила, я еще не в курсе. Вот видите, как она открывается. Я ей помогу чуть-чуть. Когда она полностью откроется, я вам тоже покажу это цветение. Потому что я сама хочу посмотреть. Скорее всего, бабочка, видите? Вот так выглядят мои пересаженные. Okay. Всем удачи, на всем окошке. пока. Среди других орхидей смотрите, как они хорошо смотрятся. Э, вот эта орхидейка без названия. Я ей поставила бирочку, потом напишу, если кто-то вдруг узнает, подскажет мне название. А эта орхидейка, что я вам говорила, вот и написала. Тайсука кабальт. Так как мне сказали в магазине. Так я и написала. Вот по бумажке переписала. Но я думаю, они, может, правду сказали. Если кто знает другое название, напишите мне, пожалуйста. Бадочек у нее желтенький. Очень похож на колоду. Очень. Но это не колода. Вот у меня колода цветет рядом. Видите, вот колода. Она другая, она больше по размеру. А это темнее и желтый ободочек, и мельче. Это маленько, как ноготь мой ведь, а это побольше. Ну, замечательные цветочки. Я их всех люблю, обожаю. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго.